Всем привет, это Дмитрий. Сегодня мы разыграем 500, 300 и 100 голды. И сейчас, не затягивая время, это все быстренько сделаем. Так, вставляем ссылочку. Обязательно репост. Один приз 500, второй приз 300 и третий поощрительные 100 голды. И обязательно надо быть подписан на наше сообщество. И давайте определим победителя. О, один, два и 3. Так, ну что, победители уже видны. Это TJ Шторм 500 голды, Влад Каханевич это 300 голды и Андрей Васильевич. Так, а теперь давайте проверим, выполнили ли не все условия. А, главное условие это было репост подписанным и немаловажно. Она была написать свой игровой ник, чтобы мы, как говорится, могли вычислить бота и нечестного человека на руку. Так, Тиджей Шторм. Давайте поищем его. Так, ТЖ Шторм, да. так. Сторм. Так, а, вот. Тинжий шторм 65. Копируем ник и смотрим, повторяется он или нет. И а, отлично, один победитель у нас точно есть. Влад Каханевич. Давай забьем. Каха. Каханет, Так. А, Коханевич, пардон, Динчайший, извиняюсь. они? Хм. А вот данный пользователь не выполнил условия. Давайте проверим еще раз. Влад. Влад один есть, но это не тот. Значит, 300 голды мы сейчас переиграем. Проверим еще Васильевич. Давайте проверим. Так, Андрей, давайте проверим Андрей, мало ли, она... Андрей, Журавлев есть, Маркин, Тимошенко. Хм. Значит, мы сейчас заново переиграем, 300 и 100 голды. Давайте вернемся назад, уберем 500 и разыграем еще раз 300 и 100 вот что значит неправильно читать, точнее, вообще не читать условия, либо их не соблюдать. Так, очередными претендентами на 300-100 голды у нас будет Юрий, Бра... так, Юрий Бородецкий. Смотрим. Вот так, найдем Юрий. Бородецкий. Юрий Буров. А Юрия Брадецкого нету. Еще раз переиграем. Вот что значит, а три человека уже нет. Так, и Алексей, давай проверим Алексея. Подписи, Бессонов Допустим. Васильев, ищем Васильева. Ну, люди неправильно читают, что Так, о, Алексей Васильев есть, даже как все соответствует. Ну, будут кусать локти, когда посмотрят видео, и узнают, что они все-таки не выиграли. Ой, господи, тебя тут нет, потому что ты не участвовал кусалок вот, мне кусалок при мне кусай <связываем> вот видишь и здесь на ежеушне так разыграем еще раз 300 голды так <связываем> да кто тебя видит так ладно поехали <связываем> 300 голды так и очередной претендент это николай клещев николай николай николай <связываем> той лали лалай да николай клещев отлично николай клещев а, Кирогаска, знакомый, нет? походу, он где-то у меня уже выиграл. В общем, я... <coughs> Извиняюсь. Я поздравляю победителей. Сочувствую тем, кто победил, но не выполнил все условия. Вот, в следующий раз читайте внимательно условия. И могу сказать только одно. Подписывайтесь, участвуйте. Пока-пока.